Так. Курятина... Отходи, отходи, отходи, отходи. Так, так, так, так, так, так, так, так. Быстро, быстро отходим. Ну вот уже. Давай, воздухай, кушай. Вот. Так, это подклады. Вот пока что за сегодня два яйца. Три яйца снесли. Так, нипельная пока не работает. Он в кормушках еще. Осталось еда. Ну вот они любят пророчное зерно.